Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Все вы, конечно, знаете, что проходит футбольный чемпионат мира, что сегодня российская сборная играет с хорватской, но, тем не менее, наша сегодняшняя передача футбола не касается. Сегодня мы хотим поговорить о ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, вокруг Ирана в связи с выходом э, Соединенных Штатов Америки из ядерной сделки с Ираном. Те противоречия, которые из-за этого появились в взаимоотношениях между Соединенными Штатами и странами Евросоюза, те противоречия, которые проявились в этом вопросе между Соединенными Штатами и Россией, и как реагирует на все это Иран. И поможет нам в этом разобраться, политолог, иронист, Карина Александровна Геворгиан. Здравствуйте, Карина Александровна. Добрый вечер. Ну, я вкратце обрисовал тему нашей передачи. И у меня сейчас вопрос. Вот ядерная сделка с Ираном принесла достаточно серьезные экономические преференции странам Евросоюза. Там южное месторождение нефтяное взялось разрабатывать Франция, Немцы вошли, как говорится, с проектом строительства автомобильных заводов, например, Volkswagen в Иран. И, собственно говоря, Франция собирается поставлять, собиралась, точнее, поставлять Ирану большое количество самолетов Airbus. Как вы думаете, как сейчас сложится эта ситуация? Ой, тут, вы понимаете, неизвестно, чем сердце успокоится, вот почему. Ну, вы упомянули Германию, которая уже на территории Ирана имеет э, завод по сборке Мерседесов. Причем Мерседесов не представительского класса, а как раз эконом-класса. То есть то, что в Иране востребовано, и, надо сказать, по всем дорогам катается и сюдой и Германия довольно серьезно взаимодействует с Ираном. Давно и даже во времена самых крутых санкций продолжала с Ираном работать. Позиции сильнейшие в Иране у Южной Кореи. Это важно, потому что сейчас ее никто не упоминает. Вот у меня вообще складывается впечатление, что американская нынешняя американская администрация то, надо сказать в чем-то и прошлое. Делают все для того, чтобы ослабить Европу. Что это не столько... Да, Ирану это больно. Понятно, что, безусловно, это не просто так, и иранцы к этому очень напряженно относятся. Но в большей степени мне представляется, что почему-то схлопываются возможности европейские. Более того, я вот напомню, что когда «семерка» собиралась, Трамп, ну если переводить на воровый язык, он э, буквально сказал что-то типа того, что а что вы тут все собрались, что с вами а тут обсуждать. С вами обсуждать-то, в общем, уже больше нечего. Вы, ну, грубо говоря, вассалы, и, э, собственно, шум не вас слушать. Вот. Ну, я не хочу сказать, что он совсем так вот по-хамски разговаривал, но что-то при, приблизительно такое ведь было. Теперь смотрите, относительно э, вы задали вопрос, и я хочу на него ответить. Иранцы, конечно, очень напряжены, они, конечно, очень встревожены и очень беспокоятся, потому что вообще они к нам относятся не с доверием, исторически так сложилось, вот, это другая тема, и мы ее сейчас обсуждать не будем, но они опасаются, вот, а вдруг и Россия их кинет. Вот тут я считаю, что, конечно, правильно делают, что опасаются, но... Оснований для этого я больших не вижу. Почему? Потому что, замечу я вам, что до 27 июня этого года а встреча Трампа и Путина, вообще-то говоря, говорили с большим скептицизмом. И российские а, дипломаты говорили о том, что и Кремль говорил о том, что, в общем-то, ничего к этой встрече не готово. 27 Белый дом заявляет, что Болтон летит в Москву. Это самый главный хиастик, если вы помните, который выкручивался как мог на пресс-конференции, когда ему американский журналист задал вопрос относительно того, что вы же говорили, вот Россия вмешивалась в выборы, то все, 5 40 на что Болтон ответил. В данный момент я представляю, как, ну я перевожу с, языка, с того, что было сказано. Смысл фразы был в том, что я приехал не как, представлять не свои, предположение а я приехал потому что меня послал президент понимаете значит из тех пор совершенно в блиц режиме готовится эта встреча соответственно за такое короткое время никакой пакет соглашений подписан быть не может он не может быть готов вы понимаете он такие вещи полгода год обсуждают ну и так далее но это серьезные дела там каждую букву нужно проверять, а за две с половиной недели это сделать невозможно. Значит, что будут делать Путин и Трамп? Они будут сверять часы в чем-то, да, по разным направлениям а, международным, которые, собственно, были заявлены в разговоре 20 марта, когда Трамп поздравлял Путина. Я напомню, что инициативы все от американской стороны исходили. И эта инициатива тоже американской стороны. Да, американская сторона, конечно, будет Путина соблазнять какими-нибудь плюшками, связанными с Ираном. Но репутационные потери и фактические потери столь, возможно, велики, а гарантии-то американская сторона никаких дать не может. Вы смотрите, для нас Россия это долгосрочный рынок взаимодействия Росатома, а это очень серьезные, все дорогостоящие проекты. Плюс ко всему, уже освоенный рынок сбыта вооружений, это только наивные люди думают, что там купили какие-то вооружения и свидос. А это же их обслуживание, запчасти, это же э, специалисты, подготовка, это все очень серьезно. Поэтому терять такие позиции, конечно, Россия не может. Поэтому иранцы правильно делают, что опасаются, опасаться всегда надо. Но с моей точки зрения, вряд ли это произойдет. То есть, ну, я не знаю, как-то вот не давал Путину пока еще поводов думать, что его так легко на такой мякине прыг... Я не знаю, что они могут... Все, что они ему пообещают, они выполнят, они могут на следующий день отменить. Понимаете? Поэтому гарантий никаких нет. Теперь вопрос. Один из ключевых. Иранцы очень хотят остаться в Сирии. Они хотят, чтобы базы КСИР в Сирии были. А Россия, на самом деле, если я что-то понимаю, не очень хотела бы. В этом смысле где-то позиции с Израилем и с американцами тоже совпадают. Асада тут мало кто спрашивает, его возможности на сегодняшний день столь ограничены, что, в общем-то, вряд ли его мнение может учитываться в полной мере, хотя именно оно и будет наверняка озвучено, официальное мнение. Вот. Но я думаю, что как ни странно, и по этой сложной проблеме можно было бы договориться. Более того, я предполагаю, что я даже не исключаю того, что некое новое или какое-то, как бы сказать, факультативное соглашение по иранской ядерной программе конкретно между США и Россией могут возникнуть. Вот это интересный, конечно, такой формат. Но в любом случае для его разработки нужно время. Они будут сверять часы, разрабатывать, вернее так, определять красные линии по разным фронтам, включая там Сирию, Ближний и Средний Восток, и не только, по разным направлениям. Я думаю, что пока разговор будет касаться только вот такой сверки часов, потому что здесь рубить с плеча как-то не получится. Понятно, Карина Александровна. Вот как раз в развитии этого я и хотел следующий вопрос задать. Дело в том, что, насколько я могу судить по некоторым косвенным данным, Российская Федерация собирается осваивать, собственно говоря, южный берег Каспийского моря, и ей надобен, будем говорить, аэродром в Хамадане для организации аэродрома Подскока на Сирию. С другой стороны, собственно говоря, та база корпуса Стражей Исламской Революции, которая хочет установить Иран, она большей частью направлена не против там, Израиля или для поддержки Хизбаллы в Ливане. Она скорее выстраивается как база атаки на с тыла на Курдов, на, собственно говоря, иранский Курдистан. В случае, если там начнется серьезное, как говорится, возмущение и требования автономии. Хотя Талабани, собственно говоря, и умер, но, как говорится, дело не осталось, его в Туне не пропал. И вот здесь, в этом вопросе, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, а вы подтвердите или опровергните, вряд ли какие-нибудь э, другие международные тенденции заставят Российскую Федерацию отказаться от освоения южного побережья Каспийского моря и аэродрома Подскоков-Хамадан? Как вы а, думаете? Я бы только хотела внести некоторые коррективы. Э, жалал Талабани, который скончался относительно недавно, фактически э, знамя из его рук, подхватил его сын Павел Талабани, и он в исключительно хороших отношениях с Тегераном. Референдум о независимости проводил Барзани, с которым когда-то старый Талабани в 90-е годы успел повоевать, они даже между собой сразились, эти две группы иракских курдов. Я могу сказать одну. Россия категорически не заинтересована в дестабилизации ситуации в Иране и на Южном Кавказе, потому что это однозначно для нас, здесь сообщающиеся сосуды будут означать дестабилизацию на Северном Кавказе и напряги, связанные с контролем над серьезнейшими коммуникациями, которые проходят в юг России в этом регионе. Поэтому, с моей точки зрения, ну, во всяком случае, если бы меня, наше руководство, начало бы спрашивать на эту тему или задавать мне вопросы, то да, я бы рекомендовала системный подход. А с иранцами достаточно трудно договариваться, но нужно. Просто для этого нужно иметь определенный опыт проведения переговоров. А, им нужно ввести некоторые поправки в законодательство, поскольку ты закон и не имеют права предоставлять в вооруженным силам э, базы для, то есть свою территорию в качестве базы даже посуды. Вы помните бывший скандал связанный с Адамом, он же и был базой, но не удалось это удержать, хотя на самом деле, по и там на ряде сайтов были сообщения об этом, как бы всем не раз... Но в самом Уране она выслушала серьезно, и так далее. Там есть серьезная антироссийская вот Вопрос, как руханить и как высшие руководство Ирана будет с этим антироссийским справляться. Это тоже одна из частей интриги. Кстати, это лобби, оно такое специфическое, оно считается полиберальным. Когда-то на украинах лучшего президента Росантрани, который тоже считался так, был либерал, они кричали смерть России. Так что, где-то это обнаружено. Иран страна живая, вопреки своим представлениям там мирная политическая жизнь, на площади как вы знаете, недавно были возмущения, но попытки представить эти выступления как возможность сказать, полный, полного переформатирования внутренней ситуации, как это сказать, и при этом Иран становится обратно в фасальные отношения с США. с моей точки зрения. Понятно. Мне кажется, у нас проблемы со звуком. Да. Проверьте, пожалуйста. У меня вроде... Хорошо. И вот что я хотел еще спросить у вас, Карина Александровна. Не складывается ли у вас ощущение, что Соединенные Штаты готовят для Ирана тот же самый сценарий, который когда-то они приготовили для Сирии. Вот вы посмотрите. Восток Ирана. Луры, Кукелуя, Белуджи, Пушту, Афгани, плюс концентрируются там сбежавшие из Сирии бандиты. С юго-запада корды. Ну, Павел Талабани может, конечно, быть большим другом Ирана, но он, как говорится, смертный. Серьезные вещи происходят на севере в иранском Туркменистане. Там тоже происходит непонятное шевеление. Как вы думаете, не кажется ли вам, что вот эти вот, собственно говоря, будем говорить проявления сепаратизма, плюс попытки оранжевых, оранжевой революции в Иране, воздействие через определенную молодежь, определенного толка, ту, которую мы совсем недавно в Иране видели, это как раз тот самый сценарий США, по расчленению Ирана. Как вы думаете? Матя, ну, конечно, все возможно в этом мире бушующем. Однако мне хотелось бы сказать, что Иран очень старая империя в том смысле, что это многонациональная страна. И, и, и, и, и, и, и, Ирана в элите включая курдов, азербайджанцев, Субеулу и так далее. Слышно меня? Ну, не очень хорошо. Вы меня не слышите? Сейчас слышу. Попробуйте отключить веб-камеру, может, будет лучше. Да. поэтому я считаю, что это цитатарь Отключите я... видео, Карина Александровна. Так, теперь слышите меня, хорошо? Да. В общем, такой сценарий, я считаю, в основном утопеческим. Ну что ж, может быть и так. Сирийская схема в Иране сработать не может. То есть... Э... А, и еще, я прошу учесть э, и другие проблемы. Понятно. А как еще... Я уч... прошу вас учесть еще одну проблему. Турция э, фактически лишила Ирак воды. Ирак в этом году получит... Простите, Карина Александровна, я вас совсем не слышу. А Что вы? у нас происходит со звуком, Нина? Я, я уж не знаю. Давайте я, может, отключусь и подключусь. Вот опять у вас сейчас хороший звук. Давайте а та. А та сейчас слышно? Сейчас хорошо слышно. Я говорю о проблемах воды в Ираке, которые в преддверии голода в Осенью и зимой встает. Это проблема для иранцев, для того самого шиитского большинства, который Иран поддерживает в Ираке. Это большая для них проблема, чем, с моей точки зрения, утопические планы Соединенных Штатов или Саудовской Аравии взбаламутить ситуацию внутри страны. Она более сложно устроена, чем в Сирии. Ну знаете, Карина Александровна, я давно убедился, что на Земле ничего невозможного нет после того, как соглас... убили, как убили наш Советский Союз. Я согласна. Для этого элита должна, понимаете, полностью продать страну или быть такой ограниченной, чтобы пойти на то, на что пошла советская поздняя советская. Mm. Я пока не вижу, что иранцы к этому готовы или что их на вопрос. Хорошо, тогда давайте с вами рассмотрим другую историю. Прямая военная интервенция саудитов, кувейцев, эмиратов против Ирана. Ну это нереально. Мало того, Иран пригрозил, что в случае любой агрессивной политики или проявления агрессии выход из Армудского пролива будет закрыт. Они могут перекрыть выход из Армудского пролива, и вся их тогда и Эмиратов, и Саудовской Аравии торговля нефтью накрывается медным тазом. Поэтому и Крымси, и, впрочем, пупок у них развяжется. Они с хуситами-то в Йемене не могут справиться. А тут, понимаете ли, в общем, довольно обредший уже достаточный боевой опыт страной. Страной 80 миллионов, более сложно устроенной, чем они сами. У них более диверсифицированная экономика в Иране. Саудовская Аравия до сих пор не смогла перестроить свою экономику. иранцы сумели. Я все время вам упоминаю, что они на шестом месте в мире по нанотехнологиям. Понимаете, это немножко другая страна, вообще другая. Понятно. Связываться с ними очень опасно. Пентагон в свое время. Рассматривал возможность боевой операции против Ирана, Выяснилось, что нужно 800 тысяч контингента наземного, и да его нет ни у кого. Некому Это воевать. -то. Понятно. Ну вот тогда становится более-менее понятно, Вы поправьте меня, если я ошибаюсь. Очевидно, будет идти разговор со стороны Трампа о том, чтобы Россия включилась в экономические санкции против Ирана чтобы перекрыла возможность европейской торговли в Иран с севером. Так... Ну здесь опять же, понимаете, а что взамен? А взамен американцы ничего путного ничего ясного пообещать-то не могут. Плюс ко всему, Россия тут не одна. Им надо еще договориться с Китаем, Японией. И той же Южной Кореи, потому, которая потребляет иранскую нефть и совершенно не готова от нее отказываться. И вопят во весь... Ну, во всяком случае, Япония с Южной Кореей вопят. Да, но там все-таки коммуникации морские, океанические, и Штаты могут легко их перекрыть. А не если, не а не если они договорятся с Россией, то будут перекрыты сухопытные коммуникации. Ну, в данном случае я не вижу никаких перспектив. и Я не вижу... Понимаете, я не вижу, а что штаты могут в качестве гарантии пообещать? Не могут ничего, тем более, ну, что... Ну, с... сейчас а муссируются... Они свои обещания возьмут назад. Понимаете, сейчас муссируются очень э, усиленно слухи, особенно, ну, вот э, такие люди, как, э, допустим, Коэн, как... Э, допустим, Дмитрий Саймс, они очень осторожно говорят на эту тему, но видят некий возможный change Иран-Украина. А как они это будут реализовывать? Ну, допустим, например, как Трамп уже несколько раз заявлял, что Украина коррумпированное государство, и ему достаточно будет заявить во все всеуслышание, что Украину надо принуждать к э, выполнению Минских соглашений тем же путем, как когда-то в Грузии. Марк, ну, ситуацию внутреннюю на Украине, наверное, Москва знает не хуже, чем американцы, правда? И представляет себе этот расклад. Я когда-то давала интервью Чарлзу Майнсу из «Голоса Америки». Я помню, он меня спросил, а что вы будете делать с Украиной? Я сделала вот так и сказала ждать. Он говорит, то есть, я сказала, ждать, понимаете, ждать. Потому что торопятся они. В данном случае нам торопиться уже некуда. Мы потеряли то, что нельзя было терять, но мы это потеряли. И сейчас нам некуда торопиться. Нам сейчас важно, вот я сейчас нахожусь в Ереване, не допустить дестабилизации в этом регионе. Ну, будем говорить так, в свое время российские железные дороги отказались строить прямую ветку через Грузию на Армению, заявив, что, как говорится, это невыгодно, денег много стоит. В результате сейчас, как говорится, имеем то, что имеем. Нет, я железная дорога есть, и она принадлежит России и э, железные дороги Армении и, кстати, и Грузии. Но э, Грузия отказывается открывать абхазский участок. То-то и оно. То-то и оно. Вот. Ну, ладно. Там были, были варианты, но не важно. Вот мой вопрос такой будет. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас с вами обсудили возможности, которые есть, допустим, у Соединенных Штатов по давлению на Иран через Россию, и, в общем-то, я согласен с вами, что таких возможностей реальных нет. А вот противоположный, как говорится, ход. Если на это дело будет уже на Америку надавит Брикс. Ведь, по сути дела, сейчас там Иран тоже, как говорится, участник всего этого дела. Давайте посмотрим, потому что я напомню, что до... Вот это очень любопытно, что Трамп проедет, он будет в Британии, потом он будет на встрече НАТО, правильно? А потом встреча... Ну, наоборот, сначала НАТО, потом Британия. Или НАТО, потом Британия. Но в любом случае Путин потом, то есть это завершающий этап. И это очень любопытно. Как они будут разруливать свои конфликты внутренние проблемы, это большой-большой вопрос. Плюс ко всему я бы все-таки не могла бы сбрасывать сейчас вот в этих рассуждениях а, с повестки дня экономическую раз, разгорающуюся, экономическую войну, правда экономика это не мой конек, вот, я на нем ездить не умею, а, но войну США-Китай. Кошлины, да, которые они вводят. Кстати, я замечу, Правда, я понимаю, что это слону-дробина, но, тем не менее, Медведев-то наш тоже ввел пошлины против американских товаров -то Совсем недавно, буквально. Когда уже, кстати, было известно, по-моему, о встрече с Трампом. Так что не все так линейно. Давайте подождем. Мне Хорошо. Хорошо. Да, Мухаммад Зариф, как он там, Джавад Зариф, да, все-таки, улыбаясь, объездил Европу. Они понимают тоже, что для них а, сулят эти потери, связанные с Ираном. Иран подхватит Индия, Япония, Южная Корея. А может быть, Трампу оно и надо? Я думаю, что скорее Иран подхватит Россию. Вот. Китаю достаточно сложно коммуницировать с Ираном. Но тем не менее. Поживем и увидим. Тем не менее, да. Ну и еще последнее. Конечно, иранцы очень заинтересованы в том, чтобы их включили в международные платежные системы. У нас почему-то только одна система упоминается: СВИФ. Вообще-то их четыре, и не все они американские. Так что тут множество всяких лукавых ходов и выходов. Но ведь не случайно Иран, собственно говоря, объявил, что нефть он будет продавать на своей бирже либо за Реалы, либо за Евро. Это определенный димаш в сторону Европы. Потому что курс Евро тогда очень сильно укрепится. Знаете, я по поводу Ирана хотела бы вам напомнить старый анекдот. Помните, как Лев список проверяет, там, кого ему съесть сегодня, он говорит, кролик, а он, кролик не пришел, он говорит, вычеркиваем, понимаете, вот Иран тот самый кролик, который как-то не приходит под бомбежки, все никак, вот. ну и, Но вот и это... дай бог, чтобы не пришел. Хорошо, Карина Александровна, у нас есть вопросы из чата? Да, у нас есть вопрос. Нападет ли Израиль на Иран, поддержит ли РФ Израиль в связи с последними событиями? Я уверена в том, что ни Иран на Израиль, ни Израиль на Иран нападать не будут. Они не самоубийцы. Понятно. Следующий вопрос. А вопросов больше нет. Ну а -а -а. что ж, Карина Александровна, спасибо вам большое. Вам спасибо. На, наши читатели и слушатели очень интересуются этой проблемой, особенно в свете последних событий. И я надеюсь, что мы с вами побеседуем после встречи Трамп-Путин когда появится кое какая ясность в этих отношениях. С удовольствием. До свидания. Всего хорошего. Уважаемые читатели и зрители информагентства Ледокол, я хочу вам сказать, что как раз вот в этом глубке ситуации мы как раз и видим попытку буржуазии разных стран получить себе преференции из беды несчастий других народов с помощью наложения на них самых разных санкций, с помощью втягивания их в различные роды военные авантюры. Источник всех бед на сегодняшней нашей земле – это капитализм. Это буржуазная общественно-экономическая формация. И пока она есть, народы мира никогда не будут жить спокойно, а всегда будут находиться под угрозой войны. До свидания. С вами был я, Марк Соркин, информагентство «Ледокол». До новых встреч!